Эй, hey, йоу! Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йобоги, мы с вами, как всегда, ваш Сантьяго, и сегодня я продолжаю прохождение эпохальной игры под названием Resident Evil Village. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх, заварил крепчаший чай, тогда мы начинаем! Ну и что, я побродил, вне стрима побродил, по всем этим локациям пособирал всякие сундучки. Вот все, что мне давала э, игра. Мясо птицы, кстати, здесь еще кто-то, петушар какой-то спрятался. Однако, ну, не пойду я уже за этим, не пойду. Сейчас моя цель это встретиться с Хайзенбергом. Вот с тем самым, которого я называю Хайзенбергом, и не помню, как его зовут на самом деле. Роза ждет тебя, пишет. Он мне на огромных плакатах, и я стремительно направляюсь туда. Здесь еще один а, шоу продолжается, еще один огромный плакат. Мы идем ровно вот в этой двери с шестью крыльями и эмбрионом. У нас есть такой ключ, ключ с шестью, шестью кры... крыльями и эмбрионом. Теперь дверь открыта, здесь надпись а... удачи. А, Пожелал мне удачи, спасибо тебе за это огромное. Здесь какой-то тайный проход. Да, получается. а да. а а вот оно как. Получается, вот оно как. А здесь, небось, еще рыба, да? Или нет? А рыбы здесь, получается, нет. Однако здесь куча всякого говна. И вот, думай, Сань, торопишься? то да? mm, Ясно. Вот это вот говно. Я не знаю, для чего его разбивать, но я вот нашел его каким-то способом. Я не хотел этого делать, даже не было у меня идеи, что эта штука может быть тут. Но оно все-таки... Здесь, соответственно, что? Ну, соответственно, то. Так, здесь мы перейти не можем. Может быть, можно пистолетом... И что-то произойдет? Абсолютно ничего не произошло. Здесь ком. О... Мо... Наверное, просто очередное сокровище. Фукасная граната. Я надеюсь, мне не придется здесь сражаться с мальчиком с этим. То есть, мне -то фактически нужно было вот сюда попасть, в эту локацию. Но здесь вот мельница... Вот, да. Ничего себе, то точный выстрел-то какой. Совершенно случайно это сделал. О, о, парсюк. А, я не буду даже колотить его. До свидания. Патронов куча, поэтому можно, можно, еще можно сопротивляться, подраться. Но у меня мяса достаточно, мне бы рыбу. Вот рыба мне нужна, да. Мина, мина. Тут больше ничего нету. А обломок кристалла кайф. Нашел в каком-то скрытом месте. Открываю. Ну, Музло интересное, ничего не скажешь. Музло интересное. А тут, как бы, капает нечто интересное тоже. Это что такое? Это кто? И нахер оно мне такое надо вообще? он для дробовика. не подожди пожалуй вот а да ему похер ему реально похер и он как он жесткий еще нет? блин ну валил он жестко я тебе скажу реально. В реал тайме жестко навалил ну я не знаю, как с ним бороться. Типа он так умрет, если я его буду просто с пушкой? Нет, он благ... всякого говна барахла. Ну да, я причиняю ему неудобства своего рода, если это можно назвать так. так. А револьвер? Не умер, нет? Еще одна. Мам, дичка, пай! смотри выглядит он не очень, кстати. Поэтому я считаю, я прикинулся, выводу, что меня сейчас срежет или что. А где где где патроны были? Где патроны были, а? Так, это что за босс такой? Мне надо его проходить или что или не надо? Ой, я упал. Ой. Ам... <гум> <гум> Может быть, сдохнешь? Почему он там не умер? Нет? О, понял. Я все понял. Ой. Я опять упал. Я упал. Как его убить, блин? Ой, вот это он жестко приловил. Пан. А что ж сделать-то такое с ним? Патроны для снайперской винтовки. Патроны для пистолета. Оу! Это жестко было, подожди. А птички нет. Нет, есть, должна быть. Ага, патронов наделали кучу. Ага. Теперь у меня есть аптечка. Ой, ой. Ой. О, я вышел с этого говна. Как его убить? Он, надеюсь, не выломает мне там дверь, и челюгу. И челюгу, блин. Так, нет, блин, вот он здесь. Да? Да. Где он? Ну подскажите, где он находится-то? Ой, мясо птицы, мясо, мясо. Где он, блин? Сегодня должен приехать веселый торговец. Он всегда дает мне старые газеты. Миранда запрещает читать их, но я обожаю читать новости из внешнего мира. В последней газете была статья про какую-то модификацию. Медицинскую фирму, не, не помню название, но ее эмблема выглядит очень знакомая. Этот символ нарисован на чаше гиганта. Я уверен, что видел этот же символ на стенах в пещере. Этот раскрытый зон сразу бросается в глаза. Как здесь оказалась эмблема какой-то далекой фирмы? Не связана ли она с мужчиной, который жил здесь много лет назад? Вряд ли, ничего не, за... не надумывать лишнее. Ага. Ой, понятно. Ой, ой, ой, понятно. Так, мясо птицы здесь где-то было, да? Мясо, мясо птицы, мясо, мясо, мясо. Хочу мясо. Замок я отстрелил. Трава есть. Интересно, а реагент у меня есть? Да, есть реагент. Можно птичку еще замусить. Балдеж, балдеж, молодежь. Вот как бы здесь еще один проходик есть и. О, здесь какая-то штука. Ангел отца Никола. Это все? И это все? Горас. Oh. Али. Патрон для дробовика. Здесь дверь закрытая, которую можно отпереть. Подожди, я хочу убить того этого, э, насильника гребаного в игре. Как вот это? Как это работает? Нет, не так. А где эти фугасные, да, патроны или как так, изучить. А, или это открыть надо? Нет. Он вот так выглядит, да? Или это лутбокс какой-то. Изучить. Масштаб положения. Вот это вот защелочка, нет? Она не так работает. М -м -м. Мясо всякого говна куча. А толку ноль. Полкнуть, потому что... Блин, вот он жив или чё? Как его убить? Так, попробуем повоевать, что сказать? Ну что сказать? Ну что сказать? Да тут и ты, ты, ты что? Что ты чё? Еще какая-то дичь здесь. Его можно убить вообще? <argue> Вы что, прикалываетесь надо мной или что? Снайперский. Где-то реагент тут. о о Реагент, я словил. О, он умер. Все, этого было достаточно. Кайф. Что, большой кристальный топор? Охренеть Это дичка, мам, дичка пай, блин Фух Наконец-то его убили, блин Это жестко, я просто я уже начал гуглить Думаю, как его завалить, почему он такой непробиваемый Что делать нужно с ним а Оказывается, все гораздо проще, все, все, мы прошли его Идеально, блин, кайф Ну все, можно А, ну вот, смотри Воу Во о! Ой Так, пистолет А патронов-то не хватает, блин, кста Вот я и понял, что мне надо покупать патроны у герцога Да? Против всего этого дерьма Еще Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой ой, Куда? Да куда? Вы что, погнали? А чё они такие быстрые? жестко, то ты что? я так патронов не хватит с ним воевать. чуваки, прям лють. ну реально, реально говорю, это жесткое дерьмо. это жесткое дерьмо, типа, я не знаю, хватит ли мне патронов, чтобы. о, реагент поднял. кайф. рядом ли мне кто-то здесь будет патроны сейчас выдавать, да? так, мы насобирали головорезов. да, понял. А, кто ты? Ты откуда тут взялся-то, дерьма, кусок? Дармоед, а? Так, все, свалили все. Свалили все. Перезаряжаемся быстрее. Опять меня завалили. Еще давай. Ааа. Останови здоровье, давай. Так, я восстановил. Ааа. Так, а я так понимаю, что это даже не... Это даже не... Этот, не битва с Хайзенбергом. Это просто вот так вот как бы здесь э, ребята вот эти живут. Так, я сейчас застреливаю вот этого мутанта. Так, мы ему нахер отстрелим, бошку отстрелили. Так, все, я вернулся сюда, я прокачался немножечко, подхавал там, как бы всякого вот этого он поднарастил здорового яйца, так скажем. А, теперь я буду проходить все. Начинаем, О. да? Погнали патроны. А, ржавые обломки. Здесь еще один ящик. О. Бокс, да. Лотбокс, а, который мы расщепили, разбили, а, уничтожили. Мина ли, патроны. Ржавые обломки тоже присутствуют здесь, в данной локации. Что же можем сделать в свою очередь? Отправляться на башню, да. Хайзенберг. Черепа костяхи. Угу. Черепах. О, так здесь же где-то и сундучок, кстати. Здесь, кстати, где-то сундучок. А -а -а. Не, друг, давай, как бы попытаемся. Испытаешь свою удачу в другой раз. Кристальный череп. Могу взять. Могу взять кристальный череп. А, да. Ага. Я понял, ты вонзил в меня топор. А, не зря сходил прикупил патронов. Потому что здесь они нужны прям очень жестко. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а ты мерзкий, кста. Вот, вот меня вот эти глаза очень пугают. Мне приятно на них смотреть. Мне приятно смотреть на глаза такого вот, вот цвета. Так, патроны, да? Ой. Патроны не зря прикупил, говоришь? Да, не зря Я уже, короче, спустил очень много, кстати, патронов, которых прикупил а, Потому что Хайзенберг, о герцог не так много их и продавал, как бы Извините Ой. Так, пистолетные патроны Денег как бы куча как Тратить их не купили? на что А я пытаюсь экономить их, понимаешь? Вот о, моя ошибка я пытаюсь их экономить И вследствие чего я получаю люлей Вот, но так как я их приобрел Теперь просто и денег осталось Причем, до хера. Где? А вот, а вот А вот Давай механизм, работай Что-то тут Должно было зашевелиться О. Да ты шо, а? Ну и вот чё, вот ч ⁇ мне делать с ними? Так. Ага, минус срыла. Я понял, понял, подосиновики, тихо. А куда ты побежал-то? Ты подскажешь? Может, мне тоже надо? Чихать, Тихо, стоять на Стояночка. Здесь, здесь полумертвый, хорош Так, словили Ну, норм, кстати, норм Взял порох, взял вот это все Так, пацаны, а вас нахера так много-то не подскажет? Никто? О, ты куда, куда, ты куда, ты куда ты? Да черт бы тебя взял За ногу Давай. Ржавое говно. Я понял. Все, я достаю. Я надеюсь, мне хватит здоровья. Обливаюсь реагентом. Посыпались, посыпались, ребятишки. А что на самом деле? Почему по какой их так много? Типа... Хер с ним, если бы у меня не было денег на все эти патроны. Да, как бы... Чтобы тогда я... Получается, я бы просто биву пососал? Нехорошо. Одна, однако нехорошо. Однако не его получилось. Давай пойдем, давай посмотрим. Ага. Ага. Так, создаем боеприпасы. Реагент. У меня осталось мало реагента. У меня осталось мало патронов для дробовика. Создадим их. Вот это дерьмо. Я так и не знаю вообще, как его создавать. Ну и ничего страшного. Здесь мы перепрыгивать, к сожалению, не можем да? По карте у нас вот показано, что здесь сундук Однако я такого не видел Спустимся, посмотрим Перезарядим пушку Где? За следующим, да, перевалом, получается? Где-то здесь Однако, повторюсь, я такого не встречал Вот где-то здесь сундук, которого нет которого просто нет. Или он на самом верху где-то расположен. Я должен его добыть. М -м -м -м -м. Никаких отверстий в стене, правильно? Я же правильно понимаю? О, реагент нашел. Как бы уже не зря спустился. Нашел реагент. Вот так вот. Вот так вот мы... Ой. Чуть не выпал. Кста. Опять прохожу, блин, может быть И тут сверху ничего нету, понимаешь? Типа, предположительное место Где должен был быть Сундук Это вот, это вот говно Как мне сюда попасть, кто скажет? Нет? Вот так не поможет? Ха, ну странно, странно может быть, в ходе прохождения игры, как бы, мне откроется дорога. Однако, сейчас абсолютно ничего нет. Айдака посмотрим. Айдаха? Где Айдаха? Я хочу Айдаха. Ладно, я подзабиваю, короче, на это дерьмо болт и прохожу дальше. Так, здесь... Обязательно перезаряжаемся, нужно полная обойба, потому что очень много этих гребаных ублюдков пытаются насолить мне. Открываем. Двери закрытые. Закрытые двери открываем. Так, вот она крепость, башня. Угу. Создание боеприпасов. Создание боеприпасов. Патроны, пистолеты, ржавые обломки. Все для патронов, но только не патроны. Самодельная бомба И... Сохраняемся Сохраняемся и вылетаем наверх нали... Вылетаем наверх Не хотелось бы мне здесь надолго оставаться Однако Скорее всего мне придется это сделать Ну, сейчас попробуем А, ну дальше Дальше дороги нет Поэтому что? Отправляемся вот сюда Смотрим Будем сейчас смотреть и наблюдать видимо, Ну, видимо, да а, Очевидно а, Очевидно И оно мне О -о -о. не нравится Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Надеюсь сзади меня никого нет Ну один для тебя патрон остался Дорогой мой друг Дорогой мой друг Не Меня до Дома мы с тобой, да, иском мы! Я сейчас тебя прикончу. Минус шляпа. Сбил шляпу под шляпнику. Как тебе название? Хорош. Порохи. Ну, ну, что я скажу? Это жестко. Это жестко. Я к такому не был готов. Вот он еще и от... с золотыми зубами на меня напал. Ну, вот так вот, к примеру. Вот я стою на месте и просто под шляпников отстреливаю как бы. Как тебе тактика? Кристальный череп, реагент. Мне же скорее всего надо что-то проходить, куда-то далеко бежать, да, или нет? Не, ну я понял. Ой, я понял, все понял. Что? Я зацепился и полетел. Так, из 40 патронов это мало Конечно, хотелось бы больше а, Нет сил отстреливать всех этих дегенератов Однако я, в принципе, очень умело У меня получается... А, ну ясно, все. Самодельная бомба Выбрать Выбрать самодельную бомбу Бам! Стратег. Это про меня, кстати. Ладно, еще раз. Еще бомба. О, отлично. Охренеть. Ты понимаешь, насколько здесь не хватает патронов? Это просто банк какой-то. Опа, реагенты, сыворотки, все как надо, все как. Как боженька велел. Давай. Нет, восстанавливать здоровье не обязательно, потому что экран еще не в, не в кашу красный, борща нет, поэтому это не знак а, Не означает, что его нужно а, восстанавливать Логово борсучков, так, порог а, Патроны револьвера, класс Это, кстати, важно Патроны револьвера наносят очень много урона Правда, их катастрофически мало Ну Пойдем наваливать, наваливать говна всякого о. О, так перезарядка обязательно. Козла этого доим. Здесь рыбы нету, не водится рыба. Там есть, короче, какой-то рецепт говна, да? А, и ты его, если приготовишь, что у тебя на всю игру увеличивается скорость передвижения. Вот мне это здесь пригодилось, согласись. Давай, давай выползай быстрее с этих, с этих щелей. У меня боязнь вот этих замкнутых пространств, которые... Шаришь? Вообще видишь это дерьмо? Я говорю, логово. Это домик вот этих из «Властелина колец» упырей. Полезли уже, ползают по экрану даже. Глисты. Так, ну и что мы? Лекарства. О, это хорошо. Ааа...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 В этом краю есть несколько развалин, очень древних, по словам жителей. Ритуальное место с четырьмя огромными статуями. Пещеры с настенной живописью. Каменный подиум, названный Чашей Гиганта. Откуда появились те, кто все это построил? Куда они делись? Меня злит, что мы покинем это место, не раскрыв его тайн. Понял. Фугасные снаряды. Сохраняемся, потому что до -до -до достаточно далеко прошли. Сохраниться не помешало бы, Да. На самом деле, патроны еще вроде на месте. Давай посмотрим, что мы можем создать. Аптечка. У меня есть две патроны для дробовика. Вот их создам. Одно вот это со... Ладно, два создам. И больше ничего у меня не хватает создать. По крайней мере, у меня есть. Давай сразу заряд в нее воткнем. Я этого не делал! Как это мышкой произошло? Гребаная О, ну ясно, я все, я включаю. Плохо дела. Плохо, согласен. Я сразу, вот это. А это закрытая дверь, да? А кто, где, кто? А, это ты. Ты глаза, окна. Да ну нахер, я же прятался. Минус лицо. Ха-ха-ха! Ха-ха! придурок. Так что я подожду, что -то... Что он делает? Что ты делаешь? Урод. Лицо. Так, я сюда пошел. А, а, -а не хватает, да? Да, я сейчас закрою снаряжение. А погоди. А -а -а, выбрать. О, понял Закидывай, закидывай Закидывай еще раз а, Перезарядимся, может быть? Нет? Где он? Еще разок Давай, еще разок, мой мальчик, давай О, еще перезаряжайся, быстрее. Не, другой раз возьмешь. По времени. По времени, потерпи. Так, так, патрон для дробовика. Однако они мне нахер. Вот. Последний патрон. Шляпу. Шляпу снимай. Под шляпник. Воу! Попал все-таки, да? Но как бы. Но сейчас же больно будет. Остановить здоровье. Блин, да как? Что ты же за мразь-то такая? Тебя тебя реально надо убивать или еще? Или мне можно просто вот сюда было пройти? Нет, закрываю нахер. А-а-а! Вот оно, под шляпники пошли. А -а Ай, промазал. О, он меня прикрыл, кстати. Хорошо. Нормально. Кого? О, нормаз, кстати. Давай ты лицо свое подставляю уже, а? Я ети, пацаны, завалил, Йети. О -о -о, выкуси, слышишь, он умер. Он умер, просто нахер накидал ему на шляпу. Ах ты, тварь. Кристальный молот собрал. Суи, дверь открылась сразу такая внезапно. Я открыта, заходи, закидывай в меня все, что хочешь. Так, куча кристаллов, куча кристаллов, это все соли, это все... О, большой кристалл дали. Ну давай, посмотрим дальше Проходим, посмотрим, поищем, поищем Здесь ничего нет, здесь тоже ничего нет Вот, однако здесь а -а -а. есть два ящика лутбокса -а -а. В которых есть патрон для дробовика. фугасные снаряды Идеально О, колба с туловищем Во-во-во, флэшбэк словил Во-во-во, вот он, вот он, самый настоящий флэшбэк Посмотри, какой он Видишь? Ты настоящий мужик и Молодец Хватит прятаться мудила. Живым так меня не уйдешь. Сбавь обороты. Мой гонор. Еще чуть-чуть, и ты все закончишь. Я помогу тебе. Но в обмен. Что в обмен? Что? Возвращайся ко мне. Положи колбы на алтарь, а дальше сам догадаешься. Пакеда, Итан. Пакеда, бич. Стой! Не, вот он что-то затеял под шляпник этот. отнесите колбы к алтарю. Я все... Ну, у меня одна колба осталась. А... Так, ну у нас к сундуку... Кстати, сундук где-то здесь должен быть. Надеюсь, что он здесь будет. А, тарелка, гуль, что? А, ну это и был, что ли? Да. Тарелка, получается. Святая тарелка у меня. Сокровище мое. Есть лодка. А у меня есть лодка. Так, а что? Здесь ничего, да? Какое управление примитивно этой лодкой? Э -э Шок просто. Уперся во что-то. Она крутится сквозь текстуры вообще, понимаешь? Вот эту механику движения лодки этой. Ага. Все, давай, я, я швартую. Швартую. Угу. Тогда побежали с а, нет, это спуск, я уже там был Все, поднимаемся наверх Надеюсь, там морды э, всяких разбойников уже не пройдут к нам О, можно открыть Во Во, я думал, тут закрыто, типа, навсегда, понял Нет, оказывается, все хорошо Печатная машинка, ключик там, отмычка нужна э, Мы должны пробежать к герцогу А герцогу бежать, это вот нужно обойти вот это все дерьмо, как бы, напрямую так. Почему вот это не открывается? Ну, и хер с ним. Пошло на нахер. Пошло на нахер. Так, все, я забегаю сюда. Здесь, по-моему, алтарь. Вспомни, да? Да. У герцога есть? Я герцог продаю. Я безмерно их. счастлив, что вы вернулись живым. Как Открыть магазин. В магазине кухни герцога нам ничего не доступно Вот, правда, большой кристалл можно убить. Кристалл череп. Отличный кристальный череп, а, кристальный молот. трелка Гульмео. Нео. Да, 7, на 74 тысячи на Где эту вещицу? Неважно, там, где раздобыло, уже нету пищ. Так, я набираю вот этого: Купить товар, купить <свят> товар. <свят> Все покупал. Аптечку покупаю. Продано, блин, отстой Отстой Ну, скорее всего придется Покупать Благодарю за покупку. Мины тоже куплю Все продали так ты что Ну все Интересных Вставляем а вставляем в следующей части этой игры Если ты хочешь посмотреть, что будет дальше Обязательно переходи на следующий ролик И там мы будем проходить вот это вот Все шикарное и красивое и хорошее Огромное тебе спасибо за просмотр, дорогой мой друг Ставь лайк и пиши в комментарии, что думаешь по поводу наших прохождений А с вами был Йоба Гейм Всем снова пока! -у! the fuck